Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain, сегодня посмотрим еще один интересный проект, называется он Secure Cloud uh, CloudNet. Uh, блокчейн проект, который будет uh, ориентироваться на облачных сервисах, да, то есть и вообще uh, в сети поставщик облачных этих услуг. Uh, в принципе, есть смысл инвестировать в данный проект. Во-первых, он будет долгосрочным, я делаю на этом акцент. Здесь не получится такого, что у кого-то будет определенное количество монет, не просто их сольют и, соответственно, проект пойдет на дно. Нет, здесь все рассчитано, рассчитана администрация. Администрация, в первую очередь, нужно это сказать, действительно хорошая, молодая, всем от 20 до 30 лет, все в эти технологии, у всех, ну, в принципе, все программисты, и это ну, они делают реальный сервис, который будет реально развиваться, прошу прощения, который будет реально развиваться в будущем. И, в принципе, я думаю, кто разбирается хоть немного в этом, я думаю, вас это заинтересует. В принципе, давайте посмотрим хоть немножко, что у нас себя представляет вообще проект. Здесь все это описание, что это у нас будет за монетка и вообще чем они будут заниматься. Они будут поддерживать, да, сам коин сервисом предоставлен с помощью запроса соглашения об обслуживании в рамках проекта, называемые обратное будущие контракты. То есть люди, которые будут пользоваться данной услугой, как бы будут за это, естественно, платить. Соответственно, монета будет стоять, держаться, проект будет держаться, он будет инвестироваться минимально но будет и вы владельцы у кого будет данная нода либо монета соответственно будет будете всегда на плаву это как-то образно очень звучит но так и есть на самом деле есть смысл на самом деле я сказал даже что у нас есть два способа это мастернода и пусть майнинг то есть мы можем постакать монеты таким способом еще их подобывать но акцент идет на своем мастерноду потому что вознаграждение идет 85 процентов и 10 блок, 10% то есть за блок. Остальные 5% это premine, которые они себе забирают на разработку самого самой монеты и в будущем на листинг, на топовые биржи. Они в принципе уже залистились на две биржи. Скоро будет криптобрайдж, они ее платили. Я посмотрел в Discord, они об этом уже сказали. В принципе, никто не собирал, не было никакого ICO. Они реально вложили свои. Они реально вложили свои деньги и как бы. За свою идею сами идут, никуда не просят э, кэш, да, что там а, платите нам и так далее, дайте нам денег. Нет, ребята платят за все сами. Мы видим сейчас дорожную карту. Это текущий у нас сейчас месяц, черты квартал. Дискорд, э, телеграм, все соцсети они предоставляют. Э, новый веб-сайт. Биткоин талк анонс был, прессейл у них был. В принципе, он сейчас идет, и там мастерноды продают по очень-очень даже хорошей такой цене. Я это все укажу. Вы посмотрите, 0.04 биткоина, одна мастернода. Но это совсем дешево, это в районе 17 тысяч рублей. Я думаю, каждый себе может позволить это. И в принципе, если вас реально заинтересует проект, если вам понравится, как бы пообщайтесь с администрацией. Я думаю, смело, даже можно не скидываясь, брать прям смело. Именно одну мастерноду, думаю, с нее будет профит, но здесь опять же, здесь долгосрочное вложение, здесь не получится взять там, да, с ноды, получить при большом рое, много монет и просто их продать, нет, здесь этого не будет, здесь будет стабильный доход постоянно на долгосрочной основе, то есть, я думаю, здесь так все понятно, листинг у нас идет на Райзекс, уже сейчас есть, криптобрач проплачено скоро будет, белая бумага, вот единственный минус, наверное, да то, что нету белой бумаги, она будет скоро, они об этом сразу же сказали. Я не знаю, снял видео без этого. Без нее мы не будем ее просматривать. Я не думаю, что это беда. Они покажут ее немножко позже. Я сделаю еще одно видео, еще один обзор. Мы поподробнее, может быть, какую-то часть посмотрим. Либо, может быть, кто-то уже зайдет на проект к этому моменту. не знаю, через неделю-две не покажут ее. Может быть, мы посмотрим уже чей-то результат как у нас получается, да, может быть, там будет нода И, соответственно, посмотрим белую бумагу. Еще раз пройдемся по проекту. То есть, я думаю, здесь есть смысл привлекать своих друзей, знакомых, вообще людей. Чем больше людей, тем, соответственно, лучше каждому. Все стороны заинтересованы в этом. Дальше идет квартал 1-19 -го года. То есть дальше маркетинговая компания не будут заниматься. Страничка на Фейсбуке будут релизы делать. То есть их направлении еще какие-то будут. Я так понимаю, что они чем-то еще будут заниматься, помимо этого. Кошельки для мобильных телефонов. Они собираются вон на блокчейне. То есть по криптовалюте, по криптовалюте конференции присутствовать. Я так понимаю, хотят показать свой проект, свои разработки, потому что все программисты, все эти технологии. Но мы этого не касаемся, нас интересует только, как на этом заработать. И на этом заработать можно будет. Но здесь все же, наверное, сделаю акцент, я обычно это не говорю, не знаю. Здесь если брать, то брать лучше мастер-ноду. Она стоит не так уж и дорого, 1200 монет всего лишь. Это нормальная цена, так что задумайтесь, и награда стоит очень большая, 85%. Так что, ребят, посмотрите, думаю, будет интересно. Видим кошельки у нас есть, да, под Windows, под Mac, скоро будет. И подлинных сейчас есть, можно скачать, но в основном все пользуются Windows, я думаю, вас именно это интересует. Здесь можно пожертвовать на развитие проекта, потому что некоторые из их команды это реально студенты, которым 21-22 года. И это, кстати, наоборот плюс, потому что они замотивированы да, развивать данный проект. Но еще раз, я считаю лично, что сейчас зайти, это будет очень полезно для каждого. Здесь я открою сейчас Bitcoin Talk, да, анонсы их, мы сейчас посмотрим, что это. Они, в принципе, описывают, что это у нас за монета, что она дает, почему она будет долго жить и почему это долгосрочный проект. Я думаю, можете зайти внимательно почитать. Мне просто нет смысла это все пересказывать. И здесь, в принципе, то же самое. А, так, наша монета да? Вот, они делают видите, акцент, никто не будет собирать огромное количество монет и продавать их для быстрой прибыли. Это займет слишком много времени, потому что не так все быстро будет даваться, неважно, вот дельцу Мастер Нобель, либо вы просто стакаете монеты. Снабжение будет идти медленно и стабильно, То есть, поэтому они предоставляют, вот действительно, они это подчеркивают, реальную возможность, реальную возможность стабильной, стабильного заработка и вообще их нестабильные монеты и будут э, стараться делать все, чтобы цена эту монету не падала. То есть есть смысл купить ноду, есть смысл ее держать, на этом зарабатывать. Соответственно, зарабатывать стабильно и постоянно. Я думаю, кто-то к этому прислушается на самом деле. Ну, в принципе, вот мы сейчас видим предварительная продажа у нас идет. Она начинается сейчас. У нас будет 15 нот продан по 0,04 биткоина. Я считаю, это очень дешевая, доступная цена. После они поднимут цену. И можете связаться с ними, с администрацией и поговорить на эту тему. Ну, здесь идет информация про команду. Можете почитать все ссылки. В принципе, я думаю, все. Это может заканчивать. Ребята, есть какие-то вопросы? Пожалуйста, пишите мне в комментарии, пишите на почту, пишите. Ссылки будут на Discord. Вы можете написать администрации данного проекта. Они вам Подскажут, ответят на любой вопрос. Я думаю, вообще без проблем. Так что, думаю, заканчиваю. Давайте всем профита. Всем пока. Скоро покажу новые проекты. Думаю, будет скоро что-то очень интересное. Все, давайте. Всем пока.